Вам было трудно понравиться людям. Вы нервничаете или смущаетесь и, в конечном итоге отталкиваете людей. Иногда бывает трудно узнать, как сблизиться с людьми. Будь то попытка завести новых друзей или найти партнера, вам может быть трудно привлечь нужных людей. Итак, чтобы помочь вам стать более привлекательным, вот пять привычек, которые больше всего привлекают людей. Во-первых, практикуя доброту. Вы относитесь к другим с теплотой и заботой, «Трудно не любить людей, которые добры, щедры и могут заставить окружающих чувствовать себя хорошо». Исследование, опубликованное в журнале «Эволюционная психология», даже показало, что когда женщинам были представлены две группы мужчин, одна из которых описывалась как альтруистичная, а другая, без этого описания, они считали альтруистическую группу более привлекательной и желательной, особенно для долгосрочных отношений. Так что сделайте что-нибудь хорошее для кого-то сегодня. Никогда не знаешь, кого привлечешь. Во-вторых, быть хорошим слушателем. Вы много говорите о себе? Это не без причины. Исследование Гарвардского университета показало, что люди любят много говорить о себе. Когда они говорят о том, что у них на уме, их мозг наполняется дофамином, одним из многих гормонов хорошего самочувствия. Однако, хотя это может заставить вас чувствовать себя хорошо, это может оттолкнуть людей. Поэтому хороший способ привлечь людей – показать им, что вы слушаете их и обращаете на них полное внимание и на то, что они говорят. Будьте более внимательны к тому, доминируете ли вы во всех своих разговорах. Будучи хорошим слушателем, вы можете показать им, что вы заботитесь о них, и что вы готовы уделить им свое время и внимание, что невероятно привлекательно. Номер три. Улыбаясь. Как часто вы улыбаетесь? В исследовательской статье из научного журнала «Познание эмоций» исследуется связь между выражением лица и привлекательностью. Участникам были показаны две фотографии людей с разным выражением счастья, и исследователи обнаружили, что фотографии людей с более широкой улыбкой воспринимались как более привлекательные. Итак, улыбка может сделать вас более привлекательным. Он демонстрирует радость, удовлетворение и счастье – то, что привлекает всех. Поэтому не забывайте улыбаться, когда вы рядом с другими. Номер четыре. Распространение позитива. Знаете ли вы, что эмоции могут распространяться вокруг? Психологи называют это эмоциональным заражением. Вы можете использовать это в своих интересах, будучи настолько позитивным, насколько это возможно, чтобы другие могли уловить ваш позитив и хорошее настроение. Это может быть трудно в моменты, когда вы чувствуете себя подавленным, и это нормально. Но практика позитивного мышления может помочь. Если вы попытаетесь найти хорошее в мире и в людях вокруг вас, и у вас будет позитивное и открытое отношение, другие тоже это почувствуют. Ваша положительная энергия заставит их чувствовать себя хорошо, и в результате они могут чувствовать себя более привлекательными для вас. И номер пять – делать комплименты. И последнее, но не менее важное – комплименты могут быть хорошим способом выразить свою заинтересованность. Исследования в области психологии показали, что эволюция языка может играть роль в привлечении потенциальных партнеров и сохранении их интереса к вам. И одна из самых важных стратегий вербального общения – это комплименты. Также было показано, что людям нравятся те, кого они знают, и они отвечают им взаимностью. Это известно как эффект взаимности симпатии. Поэтому, когда вы делаете кому-то комплимент и открыто демонстрируете свою привлекательность, более вероятно, что он тоже будет привлечен к вам. Но, конечно, вы должны быть осторожны, чтобы не переборщить с комплиментами. Убедитесь, что вы не говорите слишком много комплиментов. Следите за языком их тела, чтобы понять, чувствуют ли они себя неловко, и старайтесь сосредоточить свои комплименты на личности, а не на внешности. Что вы думаете об этих привычках? Дайте нам знать в комментариях ниже. Если вы нашли это видео полезным, обязательно поставьте лайк, подпишитесь и поделитесь этим видео с теми, кому оно может быть полезно. Не забудьте нажать на значок колокольчика. Ссылки и исследования, использованные в этом видео, добавлены в описании ниже. Спасибо за просмотр и до встречи в следующем видео.